Я скучаю, я правда скучаю. Лучше вовремя это признать. Города, как рубашки меняю. Только нужно мне сердце менять. Мы скитаемся одиноко по маршрутам земной оси. Мне улыбки твои слишком много, чтобы еще о любви просить. Я скучаю. Я правда скучаю, Память прочную, как алмаз, Глубоко под водой скрываю Океан, что делит нас. И когда сквозь бескрайние бури Накрывает тоска с головой, На восходе палящего солнца Мне мерещится берег твой.